Хей! Hey, всем привет, меня зовут Вудрум. Мы продолжаем нашу таверну. В прошлой серии я сделал празднование победы, сейчас добавил еще встречи палачей. Наняли работников, исследования у нас исследуются. 21 гость плюс. Я немножко поднял цены на напитки, поэтому начинаем следующий день. И у нас великие цели. Так, у нас появилось новое задание подать. подавать только супы целый день. О, это я должен получается зайти в меню и получается убрать вот так вот все обычные блюда кроме супов хорошо а у нас нет, давай вот так супы все здесь ничего все попробуем сделать так а вдруг получится Чем бы нет если нет оставим на следующий день гостей нас конечно уменьшилась очень сильно но ничего страшного. Мы должны зарабатывать. О, у нас 500... минус 521 монетка. Так, бармен там что-то получит. А, уровень счастья 21. Ну давайте зарплату поднимем. Вот 57. Мы, конечно, сейчас опять минус уйдем. Так, к нам прибыли наши авантюристы. И мне нужно для мероприятие... А, я сейчас не посмотрю. Ладно, сейчас удалим. Так, мне для мероприятия нужно собирать мясо и овощи. Но овощи есть? Мясо нужно. Тиратское сборище. Нужны... Так, возвращаем встречу палачей. Нужно мясо. Где у нас мясо? Я, конечно, типа всех отправлю за мясо, и не факт, что они еще принесут его. Нет, нет, не устраивает. Давайте хотя бы а, у меня денег не хватает Черт, ну ладно Пока тогда Выполняем задание Кормим наших гостей Исследование у нас производится Через пару дней будет Ой, куда это я? Через пару дней будет выполнено задание Так, 170 посетителей мы обслужили Дальше 11 декораций О, нужно одну декорацию приобрести а Давай приобретем я Опять не туда я уже забыл, как играть. Декорации. Давай цветок приобретем. Поставим вот всю, да. Все. Задание я выполнил. Так. Купи ингредиент 100 раз. Угу. Ну, пока что у нас все есть, поэтому покупать смысла нету. Тем более, деньги мы копим. Что там, кстати, по заданию? Задание ее, где задание. Целый день подавай супы. Хм. Интересно, получится, нет? Они, кстати, не едят. Я очень сильно проседаю в денежках. А еще ж надо зарплату выплатить. Так, повысился уровень. Ну и пока что. Пока что все, да. Я выполнил задание Да, я подавал целый день супы Так, 450 монет мы получили Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Менюшка Возвращаем все блюда обратно Я не хочу Я больше денег делаю на блюдах Поэтому Возвращаем все обратно В Следующий день шли наши прекрасные Авантюристы так, куда бы вас отправить? Слушай, а давай пока никуда их не будем отправлять. Мне, конечно, мясо нужно. Но у нас скоро мероприятие, поэтому завтра будет. Поэтому я не хочу, чтобы... У меня тут что-то было лишнее. А, кстати, напитки, наверное, надо понизить. Максимально, если уменьшать цены, то больше количество гостей. Ладно, будем брать тогда а не ценой напитков. Так, новое задание. Заработай 1700. организую любое мероприятие. Это будет завтра. Обслужи 100 посетителей в один день. Ну, кстати, вообще без проблем. Сейчас все сделаем. Вот прям почти все задания сразу. Так, в менюшке повысился уровень блюда. Ну и все, пока что. Я уже думаю, куда бы потом поставить второй этаж. Лестницу на второй этаж Потому что исследование у нас тут Лестница скоро будет Только нужно для него 30 золотых гостей И их можно добыть только на мероприятии Которое Которое, которое, которое А, ну вот, празднование победы, кстати, да Поэтому Сейчас 30, даже 40 Даже больше Запасом Все, значит, копим деньги Деньги пригодятся Так, еда вроде есть. В целом, как бы, все работает само. Я как бизнесмен сижу, ничего не делаю практически. Слежу за порядком. Так. Вот тут у нас прекрасная лавка. Кстати, надо будет вот этот столик, вот эти два, три, заменить на этот большой. Но я что-то не знаю даже тратить деньги не тратить ладно, пока что оставим наши деньги, они нам нужны у нас мероприятие давайте скорее заканчивайте уходите, все так 1700 мы заработали 100 гостей мы обслужили и получаем картину урожай так, идем смотреть, что за картина а, что за картина особые а, что такое Ага, вот, картина урожай, бесплатно можно повесить давай сюда. И картину с лодками, вот давай сюда. Все, начинаем следующий день. Сегодня у нас мероприятие, 40 гостей. Кстати, я не знаю, поместятся они, нет. Если нет, надо будет вот эти столики убирать. О, поместилось, все, отлично, у нас 1000 в кармане. Прекрасно. Значит, после мероприятия мы здесь как немножко подзаработаем эти столики снесем поставим в один большой с этими лавками красивыми так организуем мероприятие задание выполнено 100 ингредиентов 110 посетителей но это будет завтра и только десерты угу. очень мне кажется гл глуповатое задание а давай только десерт. Ну, ладно мы это выполним ничего страшного кстати что вот так начать надо было, наверное, заранее сделать Потому что как раз 30 гостей Да, надо было, наверное, заранее это сделать Ну ладно, ничего страшного Так Исследования пока проводить не будем Да, надо было это сделать заранее Черт Ну ладно, ничего страшного Я думаю, мне может как-нибудь засчитают, когда день закончится так, я думаю, может как-нибудь сюда света добавить. Как-то очень темновато у бармена. Смотри, какая картина классная. Корабли. все дела. А, кстати, где картина урожая у нас? Вон она висит. Во. Классная... Что происходит? Классная картина урожай. Так. Вон там собирают что-то. Пьяники вон валяются. Ну все, прекрасно Да что, что с камерой Эй, что происходит Так, значит мероприятие закончилось Исследование кстати у нас О, засчиталось, прикинь Засчиталось, ну отлично Значит завтра Мы организуем Следующий день Так Уровень повысился. Все отлично, мы в большом плюсе. Так, сейчас мы это здесь все уберем и начнем следующий день. Так, начинаем следующий день. Ну и, как обычно, день начался с того, что мы отразили атаку воров. Изменил немножко стол, точнее убрал вот эти вот два маленьких, поставил два больших, точнее три маленьких. Так, гостей должно быть больше, по идее. Потратил, естественно, все деньги, которые заработал. Ну и выполнил. А, нет, не выполнил. Наполнить 400 литров любого напитка. Ну вот можно, кстати, наполнить. У нас кончаются наши напитки. Еда у нас вроде как есть, но можно наполнить, допустим, все, чтобы выполнить пару заданий. Ингредиенты мы купили 100 раз, напитки осталось наполнить 300, ой, точнее 100 литров Так, и менюшка у нас тут тоже улучшается Задание по поводу десертов я, наверное, оставлю чуть-чуть попозже, потому что у нас будет мероприятие скоро Поэтому после мероприятия, наверное, в пятницу 8 марта мы это и сделаем Тут немножко другой счет времени в игре, поэтому... Немножко опережает данную жизнь. Так, исследования у нас, кстати, исследуются. М новый этаж и один еще бар будет, я так понимаю. Еще одна барная стойка. Э это, к сожалению, я исследовать не могу. Пока не исследует на два, поэтому немножко неудобно. Так, но единственный плюс у нас копится очень много денег. Мы прям подготавливаемся к мероприятиям. Улучшаем уровень наших официантов. Так, 6, 2, 7 будешь носить. И думаю, можешь купить ему что-нибудь получше. Вот так вот. Во, мы улучшили нашего охранника. Который, кстати, теперь почти отражает высокий уровень угрозы. Деньги, правда, тоже опять все потратили, но... Это не страшно. Надо вкладываться в оборону нашего... Никогда не думал, что скажу эту фразу, что надо вкладываться в оборону таверны. Это не замок, но все же. Очень странные воры, которые крадут у нас бочонки с пивом. Я не знаю, зачем они им нужны, но ладно. Обслужив 110 гостей получилось. И начинаем следующий день. Это день перед... Мероприятием Встреча палачей. 80 штук у нас завтра придут редких гостей. Поэтому, наверное, надо исследование поставить здесь. И, наверное, будет надо как-то перекинуть ну, исследование на вот эти три. Чтобы сразу... Если так получится, конечно. Так. Повысь любого работника. Обслужив 128 гостей. Ну, в целом, сейчас все сделаем. Это вообще не сложно Так, наполнить 200 Одно задание мы выполнили Наполнили 400 литров, получили 500 монет Ну и все, отлично Вот, прекрасная таверна С множеством гостей Так, вам, наверное, нужно отправиться на приключение Все, идите Чего вы тут сидите? Зря уже который день, кстати. Поэтому. Так, работники у нас там кто-то повысится? Скоро нет? Официантки повысится. Кстати, у нас есть... В прошлой серии мы выиграли супер-упер-официантку. Поэтому я думаю, она... О, кстати, я забыл совсем посмотреть, пока они там... Так, у нас было 5 марта, то есть типа вчера... Официантка приняла заказ, заказ еды перед шефу и посетитель ушел недовольным из-за того, что не получил свое блюдо. Угу. То есть нам нужно большее количество поваров, что ли, получается. Может нанять еще одного повара? Или поставить еще одну стойку, нанять еще одного повара, получается, и... Хм. Ладно, сейчас мы накопим денег... Я этим займусь. А то да, три повара уже, кстати, не справляются. Ну да, многовато, конечно, заказов. бармен это может, справляется, а вот повара нет. Так, давайте все расходитесь. Скорее, скорее, скорее, скорее. У нас там надо перестановочку небольшую сделать на кухне. И нанять еще одних поваров. Все? Все. Так, сейчас мы улучшим кухню, наймем поваров и начнем следующий день. Так, я... у нас сегодня мероприятие. Я совсем забыл, что у нас нету исследования бесконечные повара. Типа, вот видишь, одна кухня. То есть я не могу ничего нанять. У нас есть, а, у нас есть неограниченные повара, но нету еще одной стойки кухни. Я хотел ее купить, но что-то как-то мне не дали. На сегодня мероприятие я отсюда убрал музыканта сюда. Сегодня мы обслуживаем 80 посетителей И у нас что-то опять плачет наш бармен Давайте 80 сделаю, вот так, все Менюшка у нас улучшается Так, все, все, все Здесь тоже все Так, у нас выполнено какое-то... А, 4 звезды у любого блюда Но это со временем будет я не уверен, что мы обслужим 30... Точнее, еще тут, вот, вот остаток, да? 30 чем-то гостей, точнее 28. Вот. У нас тут сегодня собрались все наши палачи, которые есть в нашем королевстве. Вот такие чуваки. Для них играет какой-то испуганный музыкант. Очень сильно испуганный. Потому что страшно. Ну, ладно. Ничего страшного. Я думаю... Бояться нечего. Так, прошло практически полдня. Они как пьют и ничего не делают. Так, наполнить напитки. Вам, нам бы обслужить, чтобы еще хватило. Слушай, может, стол купить еще один? Я не думаю, что они успеют уже типа 6 вечера. Мы работаем до 12. Ибо давайте, собирайтесь уходить скорее, скорее. Ешьте петь и уходите. Так, менюшка, повысился уровень. Так, все, они уходят. Приходят следующие. Подождите, почему 160? Что я сделал? Было же 80. Почему? Что случилось? А, так, мы обслужили. Подожди, что случилось? Куда я нажал? Было же 80, по-моему. Так, увеличился уровень. Это прекрасно. А, вот сюда и вот сюда. Так, я что-то не понимаю. Что я пропустил? Так, а плохие отзывы есть? Нету. Только вот один был и все. Так, подожди любого работника повысили 128 гостей обслужили так и начать следующий день так новое задание еще одно мероприятие и опять повысить уровень работника подожди а я что-то не понимаю у нас там что случилось новый этаж кстати, есть так вообще было как бы 80 по-моему нет вот допустим встреча палачей а 160 а почему мне казалось 80. Нет. Ну ладно. М, странно. Как-то скакануло резко. Не знаю, может, мне показалось. Ну ладно. Это не беда. А, так. Всем пришло. И вот еще бы мне, пожалуйста, мясо бы доб... добыть. Так, у нас мероприятие будет никогда, поэтому надо что-то придумать. Так, нам нужно, наверное, сыра. Вообще нужны какие-то особенные гости? Так, значит, куда мы тебя без нагрузки? Вот сюда. Нам нужны какие-то гости для исследований. Ага, нужны. Значит, надо нанять какое-то мероприятие. Допустим, вот обычную вечеринку. Нам этого хватит. Так, повысим, наверное, цены. Ой, стоит не туда. Повысим, наверное, немножко цены. Гостей, конечно, станет чуть поменьше, но мы хотя бы в какой-то плюс выйдем. Плюс у меня 6000 тысяч. Я, кстати, даже не заметил. Так, повысили любого работника. И напольная плитка у нас новая есть. Это мы, наверное, сделаем в конце рабочего дня. Поменяем пол. Посмотрим еще, как он будет выглядеть. И... Так, здесь у нас все. Давай наймем тогда вот так вот. Все. У нас теперь супер-упер... Человечек, который охраняет наше кафе. Кафе, ресторан, таверну. Питьевую. Как угодно можно назвать. Так почти закончился день сейчас мы посмотрим что за новый пол и потом начнем следующий день так и еще мне интересно никто на нас тут не жаловался за сегодня ну-ка нет никто не жаловался кроме вот 5 числа угу. отлично так меняем пол и начинаем следующий день Итак, пол значит у нас поменен ой вот тут кусок забыл стой вот все Пол у нас поменен. Ковры мы потом новые постелим. Ой, тут кусок забыл. Да что такое? Какие-то работники пришли тут. Пол неправильно постелили. Пол поменен и на кухне, и, на... и в зале тоже. Поэтому у нас более-менее стало как-то, не знаю, тепло что ли, уютно. Вот. У нас появились этажи. Допустим, второй этаж есть, который нужно построить. Но я пока это отложу. Надо купить ингредиентов 100 штук. Что у нас, кстати, нам с едой? С едой у нас относительно все неплохо, но я бы, конечно, закупился бы. Все. Ингредиенты купили. Прекрасно. Десерты там потом. Блюдо четвертый уровень это будет в течение какого-то периода времени. И мероприятие нужно организовать, которое будет вот буквально завтра. Так, опять же, повышается все подряд. В целом у нас очень даже уютная кафешка получается с таким собственным стилем. Так, при переносе. Угу. Так, и следование вот завтра добьем эти 15, точнее 17 человек. И потом можно будет открыть, я так понимаю, отель. И я хочу уже нанять бы какой нибудь еще одну, еще кучу поваров, чтобы они готовили еду. Так, опять, о, бармен, отлично, у тебя хотя бы уровень повышается. Это уже радует. Так, что по напиткам? Все как обычно кончается, все выпивают, съедают, уносят. Я, кстати, немножко переставил, добавил еще один котел и поставил это чуть поближе. Потому что, мне кажется, так будет гораздо удобней. Так, ну да, кстати, с этим паркетом стало гораздо лучше, приятнее, уютнее, как-то теплее, знаешь, такая обстановка. Правда, ковры меня вот эти вот немножко раздражают. То есть, которые лежат некрасиво и вообще не какие-то страшненькие. Так. Отзывов негативных нету. Уровень. Уровень, уровень. А что? Что, где? Ага, вот. Все. Так, и какое-то задание выполнили. Четвертый уровень у любого блюда. Окей. Следующее задание. У нас сегодня мероприятие. Так, вас я, наверное, отправлю за, опять же, мясом. Так, раз, два, три. Побежали. 1400, конечно, я потратил, ну ладно, не беда. Так, зато у нас исследование сегодня будет закончено, и 21 гость будет добавлен в день. Так, мероприятие организовали, 500 монет получили. Мы даже, кстати, наверное, как-то в выигрыше получаемся, в небольшом, в 2000. Так, и, кстати, может быть, нанять группу из двух участников. Хотя плюс 14 гостей на 20 секунд больше на этом этаже. Ну, у нас второго этажа нет, поэтому, наверное, мы удалим вот этого и добавим сюда, давай вот так, сто в день. А вот эту мы удалим. А прямо сейчас давай. А чё нет? Мы ее продадим. Все, пока. Ой, он злой ушел. Ой. Вот ты какой-то, посмотри, о. Все, иди, пока. Новые работники, точнее, группа из двух участников придут завтра. А пока что мы пьем, бунтуем. Мебель только не ломаем. Мебель дорогая. Кстати, о мебели. Надо будет ее, наверное, заменить. Эти вот стулья, лавки. Так, по идее у нас там все отлично. По напиткам. А напиткам тоже все хорошо прекрасный рабочий день неделя все короче сделали ковры можем конечно поселить другие но опять же это сожрет все наши финансы о исследования начать так нам нужно 50 золотых гостей золотых гостей мы можем получить только на мероприятии вот празднование победы нам нужен горох. А мальчиков я уже, наверное, да. Я уже им сказал идти за мясом. Ну ладно. Не страшно. Сейчас начнем следующий день. Отправим их за горохом. И так, все. Отлично. Следующий день. Опять ты. Смотри-ка, у нас новый военный, поэтому ты сюда не пройдешь. Так, надо отправить вас за горохом которого, кстати, нет почему-то. Странно. Ну ладно. Давай тогда за мясом. И за сыром на всякий случай. Так, блюда повышает уровень. Ой. Верните обратно все. Так, и задание. Отразить. Отразить защиту. Точнее, защититься от воров один раз. Готова, кстати, у нас скоро будет а, где-то вот это было портрет Четы Арнольфини. Новая картина. Поэтому стараемся. Зарабатываем денежки. Так, у нас есть, кстати, новые музыканты. Девушка с трубой. С дудкой. Так, вот она. Прекрасная. У тебя что там, синяк что ли под глазом? Бедняга. Ну, прекрасно. Вот два музыканта мне уже нравятся. Так, о. Так, и ускоряем. Это, это будет очень долго длиться. Так, по идее по воде у нас тут все вроде как бы нормально. Может быть, конечно, можно нанять повара одного. Но, не знаю. Пока отзывов негативных нету, поэтому... Да, пока что отзывов нету плохих. Так, здесь обычные гости и золотые. Угу. Так, продолжаем. У нас тут осталось буквально чуть-чуть до окончания рабочего дня. Я думаю, что мы тут сейчас запланируем мероприятие для празднования победы. И что-нибудь улучшим, потому что денег у нас очень много престижа тоже. Может, кстати, престиж улучшить, чтобы можно было сделать другие мероприятия. Так. Давайте заканчивайте есть и уходите. Скорее, скорее, скорее. У нас тут э, должен быть ремонт. Так, все готово. Отзывов плохих нету. Начнем следующий день. И наймем... Ага, надо 20, а у нас 15. Так, значит, где мой горох? Верните мне мой горох. Кстати, гороха больше нету почему-то. Очень странно. Ладно, что-нибудь есть на следующее мероприятие. Так, нужен орех и пшеница. Пшеница есть, орехов нет. Рыба 3, кокоса 0. Зато есть для королевского. Для королевы и короля по королевский прием так mm -hmm. мне нужен горох мне его не хватает кстати но наши доблестные приключенческие мужики хотят идти за горохом не знаю почему ну хотя бы за сыром сходить что ли так, увеличивается уровень поваров, это замечательно, супы плюс. Так, менюшка тоже увеличивается. Мероприятие у нас тут, да, я знаю, надо какое-то мероприятие, но у нас пока что ничего такого нет. Навык работника мы улучшили, осталось буквально 3 до... О, 5 звезд любого блюда, ну-ка. 5 звезд любого блюда. О, сейчас яблочный пирог будет. Если, конечно, его закажут еще. Смотри, вот раз. И где-то тут... Давайте еще пирог закажите. Яблочный будет вообще класс. Я хотя бы выполню задание. Так, может быть, еще какое-нибудь мероприятие закажем. Пока у нас еще там по исследованиям. Нужно будет... Все-таки 150. Ага, тут прям ставки увеличиваются, да? Угу. Так, хранилище припасов используется для того, чтобы автоматически заполнять все бочки и ящики на этом этаже в течение ночи. Если на этаже нет хранилища припасов, тебе необходимо заполнить все вручную. Ага, то есть будет автоматом заполняться все мои припасы. Ну отлично, хорошо. Но мне нужен горох, чтобы провести мероприятие и закончить исследование, а гороха не хотят нести мне, исследователи мои. Так, ну-ка, где горох? Во, отлично. Давайте всех, кого только можно, на горох. Мясо получили, сыр получили. И вот орехи тут нам еще нужны будут. А кокосы... А, тут вообще 200 нужно. А, давай сложность вот эту... 81. Ну, более-менее, конечно, но тоже не очень. Приобрести 4 коврика. Ой, да без проблем, смотри. А, коврики. Этот, смотри, по 100. А, нет, он маленький. Так, давай... Ну, ладно, давай тогда вот этот еще приобретем. Так, сюда. Сюда и сюда. Все. Задание выполнено. Картинку получаем. И идем, конечно же, вешать эту картину куда-нибудь. О, она маленькая. Ой, прикольно, она маленькая. Значит, мы ее повесим куда-нибудь. А давай вот сюда. Вот так вот, все. Престиж тоже, кстати, увеличивается постепенно. Поэтому вообще не беда. Так, значит, через сколько дней придут мои исследователи с горохом? Два дня. Значит, эти два дня мы купим денег. Можно даже какое-то... А, нет, мероприятие не проведем. Получается раз-два. И вот здесь я смогу уже сделать... Закончить исследование на... Это вообще что, что за исследователи? А, исследователи. Какие-то но новые работники. Исследователи. А это что? А, это типа авантюристы. Hmm. то есть будет еще какой-то персонал. Ну, хорошо, я не против. Если они будут приносить прибыль, то вообще без проблем. Так, давайте заканчивайте скорее день. Я уже тут хочу скорее все по это самое накопить денег, немножко улучшить наш прекрасный, хотел сказать, отель. А, но потом будет отель с таверной, поэтому там целая гостиница будет вместо таверны. Так, день заканчивается. Что у нас тут, кстати, по идее? Ну вот, можно закупить. Можно тут тоже... Ой. вот ну, отойди. Можно тоже закупить и заполнить пока что вручную все эти ящики. Так. Надо, наверное, картинку перевесить куда-нибудь сюда и убрать какое-нибудь одно окно. Потому что немножко стрёмно выглядит все это. Так, давайте, заканчивайте, уходите. Так, итак, день закончился, предыдущий у нас пришли наши приключенческие мужики, точнее авантюристы, с горохом, и я могу назначить мероприятие на завтра, на празднование победы. 80 гостей будет, как раз мне нужно для исследования, даже больше, правда, будет, ну ладно, ничего страшного. Кстати, может хранилище бочек получится сделать. Только надо будет тогда следить за тем, чтобы, как только закончится, сразу перейти на это исследование. Итак, у нас совсем осталось чуть-чуть до исследования. Ой, до исследования. До бочечек. Вот тут нужны исследования. Ты получаешь лампочки, исследовательские очки. нанимая исследователей в меню персонала. Ага, То помимо того, что нужно проводить мероприятие, нужно будет еще и нанимать исследователя, который будет давать нам лампочки. И все остальные, получается, тоже с лампочками. Ага. Хм. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, попробуем. Сейчас тогда закончим это исследование. Проведем мероприятие и на этом, наверное, закончим серию. Так, что у нас тут по напиткам? Цены, я думаю, можно опять же чуть-чуть увеличить, почему бы нет. Еда есть, вода есть, менюшка тут вроде все есть. В мероприятиях тоже. А, кстати, что у нас тут по персоналу? Угу. И, кстати, наверное, поставим следователя все-таки. Хочу посмотреть, что это за такой интересный персонаж. И куда бы его можно будет запихать. Может, какую-нибудь комнатку мы поставить отдельную. Либо сюда у нас, кстати, тут место есть. Это мы подвинем И сюда, наверное, поставим. Так, недовольных нету? Нету. Все. Следующий день у нас мероприятие. Так, мне принесли еще гороха. Отлично. И до следующего мероприятия Я хотел сделать пиратское сборище О, я могу сделать пиратское сборище А, нужен рецепт копченой ветчины А для рецепта копченой ветчины Мне нужно Так, копченая ветчина А, больше заданий выполнить М -м -м -м -м -м -м Ну ладно, хорошо О, мы опять Может еще столик поставить Поставлю я еще один такой столик, а здесь будет... А я что-то пропустил момент, здесь не хватает стульев. Черт, надо это все исправить срочно. Так, опять не хватает тут буквально 12 человек. Да? Да. Ну вот тут бы были еще стулья? Блин, как так? Вот как я так пропустил? Вообще не понимаю, как так получилось. Ну, ну ладно, сейчас мы... Сейчас, я думаю, мы успеем У нас еще работать Совсем немножко, но ладно Так, менюшка Улучшается А, да, ребята, давайте, уходите Давайте поели, встали и ушли Давайте, вы рыцари, вы Много не едите Так, нужно мясо Вот так вот И что там, по-моему, кокосы А, ну тут, да, шанс маленький ну, давай клубнику. Так, давайте, давайте, да, встаем. У нас 3 часа. Давай, 80. Скорее. Все, е, получили 2000. Так, значит, исследователи у нас. Давай, давай, давай, давай. Там 6 человек осталось буквально. Давай, давай, давай. Е, все. Так, теперь начинаем вот это исследование. Вот. Вот. Так, мероприятие заканчивается, и мы, кстати, можем уже нанимать исследователей, по-моему, да? Так, супы целый день продавали, не знаю, каким образом, но как-то получилось. Недовольных нету, да, нету недовольных. Начать следующий день. Ой, ну мы это уже видели, давай дальше. Так, отразили воров, окей. Заверши любое исследование. Мы наняли исследователи, точнее, разблокировали. И теперь хочу посмотреть, где же этот исследователь. Исследователи берут книжки с полок и начинают исследовать. А, кстати, а где показатель того, сколько они наисследовали? А, здесь, наверное, будет да, отражаться. Ой, да, кстати, смотри, отражается. Было 148, стало 146. Ну отлично, значит мероприятие будем проводить, исследователи будут изучать, поэтому все отлично. Давай закончим этот день и, наверное, в следующей серии мы так выполнили задание. 400 наполнили напитки, 5 звезд любого блюда. Закончим этот день и закончим на этом серию. Так, давайте. И, кстати, так, у нас тут улучшается. А что улучшается? Непонятно. А вот, все, нашел. И в следующей серии я здесь еще поставлю стульчики, потому что я что-то как-то упустил этот момент. Не знаю почему. Вообще, как, -как, как так получилось, неизвестно. Поэтому... Денежки, кстати, у нас скопятся, Исследования делаются. 70 обычных посетителей. Так, все отлично. Так, еда, вода у нас есть. Но отойдите, не мешайте. Давай заполним, чтобы оно было. Все. Так, повысился уровень. О, у бармена. Это прекрасно. Это замечательно. Все. Отлично. Так, заканчиваем день, заканчиваем наши исследования, мероприятие, на следующий раз мы поставим сборище пиратское, кстати, у нас есть тут, нет, нету, все, а, у нас рецепта нету, черт, забывай вечно, нужно, по-моему, ну как, подожди, приостановить им. золотых нужно, да, сделать, 66 плюс 150, ну это очень много. Ну, главное вот здесь вот 66 сделать. Значит, мероприятие нужно на... Ну, кстати, опять празднование военной победы. Все, вот так. Все, мероприятие мы назначили. Эээ, у нас тут все уровни у нас высокие. Зарплаты всех высокие всем все нравится поэтому заканчиваем день и в следующей серии будем продолжать улучшать наше заведение и пытаться добиться чтобы у нас было хранилище бочек спасибо что посмотрели видео не забывайте подписываться на канал а также группу ВК, ставьте лайки врубайте колокольчик пишите в комментариях как вам серия и всем пока